Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены, заватывающие погони, умопомрачительные перестрелки, очаровательные девушки. Смотрите женский биатлон на спортивном канале. Смотрим до конца. Смотрим вместе женой телевизор и слышим рекламу. Если вы алкоголик, позвоните нам и мы вам поможем. Жена говорит, давай звони. Ставлю на громкую связь и звоню. И слышу голос. Здравствуйте, это магазин «Красное и белое». Если вы приобретете у нас две бутылки виски, третья будет бесплатно. Я аж прослезился. Смотрим до конца. Бедные дети. Как же они теперь будут тратиться на переменных электронными книгами? Смотрим до конца. В Одесском троллейбусе. Мужчина, платите за проезд! Что вы мне тут класки строите? Мужчина говорит, а что я вам так и должен кооператив строить? Мариванна на Иванна, на уроке. Помните, дети, мы живем на земле, чтобы трудиться. Вот говорит, Мария Ивановна, тогда я буду моряком. Слабин до конца. Сергей Шнуров осознал всю скудность своего лексикона. Проходя мимо шестиклассников, играющих в футбол на школьном дворе. Смотрим до конца. В обеседовании. Хотите к нам инкассатором? А до нас вы где работали? В тюрьме я работал. Неплохо. А кем? Рукавицы шил. Подписываемся, кликаем на колокольчик.